Привет всем! Вы когда-нибудь видели советский игровой компьютер? Сейчас я его покажу вам. Мне такой подарили в 4 года в пятом году. Назывался он Byte. Byte хорошая вещь, очень полезная для своего времени, хотя я был по сути копией американского компьютера Spectrum. Самого компьютера у меня не осталось, картинки скачаны из интернета. А вот У кого-то наверняка был магнитофон с таким разъемом можно было даже не догадаться, что к ним можно подключить какой-нибудь там компьютер. Эмуляторы можно легко найти с помощью сайта, который вы только что видели, или с помощью Википедии. Перед вами главное меню. Здесь уже загружены все кассеты с играми. Половина из них была скопирована с игр для Spectrum. Некоторые из них и есть игры для Spectrum, но есть вот эта вещь, которая была спрограммирована советскими разработчиками. Это обучалка. Так смотрим. Такие заставки немножко эпилептические. А, вот так, кстати, выглядела клавиатура. Она немножко отличается от привычных всем клавы. Некоторые буквы не совпадают. Клавиша "останов" например, здесь соответствует бэкспейсу. Смотрим далее. Ой. Я Enter нажал. Не волнуйтесь. Но это клавишу изменим, что Ну да, красный фон не слишком располагает к волнению. Это известный факт в психологии. Они бы еще вот так сделали. Ладно, шучу я. Я специально нажал на Enter, чтобы показать вам эту надпись. Здесь много будет подобных надписей. Завораживающее зрелище. Вот. Здесь будут появляться подобные надписи о том, что вы ничего не сломаете от того, что не туда нажмете. А, непонятно за кого принимали разработчики советских людей, хотя в то время многие покрывало накидывали, накидывали на свой телевизор, опасаясь злых духов, наверное, потому что, как... того, что они выскочат ночью оттуда. Как я уже сказал, игры здесь были записаны на аудиокассетах, Компьютер подключался к магнитофону, там только надо было отключить звук. Другое шнур подключался напрямую к телевизору через антенны гнездо. Был еще блок питания. А если не было кассет, можно было просто буковки печатать на белом фоне, как можно наблюдать здесь. Еще можно было клавиши вставлять на место. После того, как клавиатура падала на пол и разлеталась по комнате. В то время в этом тоже был -то интерес. Здесь много режимов обучения и практики. Вообще много чего интересного в обучающей программе. Но не все получается Посмотрите, за различий в клавиатурах. Ну, ладно, научились. Теперь можно и поиграть, наверное. Собрать буран. Я уже успел поиграть в эту игру. Я могу сказать, что здесь дичайше неудобное управление. Это здесь на. О Y или R. Стрелять на G или. Короче, первое, первая строка на клавиатуре летать, вторая стрелять, а третья двигаться просто непривычно. Нельзя поменять управление. В некоторых играх можно, а в этой нет. Если кто-то сумеет поменять каким-то образом управление и вообще в амуляторе, напишите в комментариях Там... Так, я нашел легкий путь, чтобы пройти этот уровень. Точнее, пух это турми называется прикольно на самом деле игрушка собрать буран. Так, буран я уже собрал осталось собрать уран разве нужен уран чтобы собрать буран в этой игре точно нужен потому что мы не полетим на следующий тур последний по моему остался а, нет еще один победа победа на второй тур тут посложнее на самом деле. я не подаюсь на самом деле не специально делал проиграл будет днем. наши мультиплееры поиграем в следующую игру, он называется Колес сапер. тут есть еще Маник Минер, это я вам в конце покажу. самые кислотное, что тут есть. сейчас Колес сапер. как вы думаете, что здесь нужно делать? А здесь нужно собирать вот эти вот кружочки, то есть бомбочки. Я некоторое время ждал, пока кто-нибудь сделает обзор на эту вещь вообще на компьютер. Потом решил сделать сам. чтобы Поделиться с теми, кому это может быть интересно. Не знаю, у меня такое ощущение, когда я играю в эту игру, как будто я протираю окно по оконным протирателем у этого кстати, больше, чем одна ошибка есть в этой жизни. следующая игра это воздушный ас вот эта игра мне очень нравится плюс здесь можно поменять управление задать клавиши то есть сделать управление более адекватным что ж здесь на самом деле по сравнению с другими играми довольно неплохая графика это круто, поэтому, по Даже на 8-мибийной приставке, наверное, она смотрелась бы неплохо. Ну, Сенки. Да. здесь наверное, подключаются. Беспилочные патроны, это тоже довольно круто. На самом деле всем советую скачать аккумулятор. Тут даже гоночки есть. И если кто-то сможет, конечно, поменять управление. Можно долго просидеть Если вы любите старых компьютерных игр, И у вас много свободного времени Круто, круто В общем, ладно, не будем заморачиваться Сейчас следующая игра Вот в неё не играл Ганфайт Ганфайт? Ганфайт, ладно Ну год, на самом деле, сейчас угадал клавиатуру, которую нужно управлять. Ага. Собрали денежки. Баф убил Но нужно поймать бафубил. Сейчас только надо понять, как здесь ходить. Женщина, вы не поможете найти бафубил? Просто жесть какая-то с этими клавиатами. Так. Я понял, как стрелять. Так, я похоже шлиф. Мне нужно найти бандита. А вот он, по-моему. Что? Барышня убивает? Барышня убивает на Диком Западе. Будем знать. Барышни такие. Ладно, получай, барышня. Получай, бандит. Мужчин башмак билот а башмак. Кстати, странно выглядит башмак дуда. Засмотрелся мне. Джео, я же шериф. Ищем ищем бафа убила. так у меня патроны закончились видимо я мало поймал этих денежек вначале просто ходите искать живым или мертвым ночь найдем его живым это похоже здание Слушайте, ну прикольная игрушка, согласитесь, для 85 -го года, по-моему, да, она вышла Но в 85-м году. Довольно-таки неплохая тоже графика. очень даже ничего. Наверное, Марти Макфай прилетел в будущее и, и сделал такую крутую графику. Можно найти было потом только... для начала 90-х. Для начала 90-х это было круто. Да, тут был еще джойстик. Пекаль, по моему джо сектор у меня сломался скоро и у меня превратился в такую гранату с одной кнопочкой я кидал как гранаты ну что ж теперь мной маник минер маньяк минер как можно прочитать наслаждайтесь Я на самом деле не собираюсь в это играть. Скачайте эмулятор, поиграйте сами, Оставляю вас нарезками всех туров этой игры. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в социальных сетях. До свидания, всем всего доброго.